Так, здравствуйте всем тем, кто это слушает, говорит, э, кто говорит, я скрим, у меня неприятные новости, э, недавно я говорил в сообществе, что я заболел, я-то думал, ну там, не знаю, просто простую так дальше, но, как оказалось, это, ну, прикольная болезнь, короче, я стал коронованным, да, да, у меня корона, и, и честно, я сейчас не знаю, что, что мне делать. У меня, ну, знаете, такое чувство болезненное. Не то, что это мне как-то мешает прям сильно, но в плане озвучки, да, это мешает. Поэтому... Я, конечно, буду как-то пытаться, типа, вкладывать какие-то видосы, но это... Болезнь работает, ну, сказывается не только на моем голосе, а ну, на моей работоспособности. Я изменяюсь. А... Тот же самый император, у меня там есть, осталось делать субтитры, и это очень туда емкий процесс. субтитры ⁇ это вообще самая тяжелая часть перевода. И хоть и одни субтитры остались, это... новость о императоре будет не скоро. Иногда, может, я буду там выкидывать какие-то яхи немножечко такие маленькие просто по возможности, когда будет время на них, на озвучку. Короче, это в итоге все, что я хотел сказать. Э -э что ж, надеюсь, вам понравилось вот этот огрызок, который я сделал, потому что в моем состоянии это не так легко сделать. И я просто желаю вам всем удачи, здоровья, чтобы вы не были таким лохом, как я, и не подхватили корону. Поэтому всем удачи, до свидания.